Привет, Ютуб! Сегодняшнее видео для любителей употребления воды, обогащенной водородом. Бытует мнение, что такая вода исцеляет от многих недугов, хотя я к такой информации отношусь крайне скептически, так как лично в личном мнении встречалась информация, подтверждающая то, что вода, обогащенная, сатурированная водородом, поможет вам в борьбе с какими-то недугами, с проблемами со здоровьем. Ребята, будьте крайне осторожны к информации, исходящей из интернета, к информации, исходящей из желтой прессы, так как в основном такая информация направлена на успех коммерческого предприятия каких-то дельцов. Вот возможно я ошибаюсь говоря обо всем этом прошу извинить меня те кто свято верит в водород в целебные свойства водорода но каждому как говорится свое тем не менее мое видео сегодня посвящено любителям употребить водород и в частности для товарища из киева андрея ромейка андрей привет а, так как Андрей является ярым приверженцем а, и производителем водородных технологий, он а, занимается изготовлением водородных газогенераторов. А, ну что ж, огромный ему за это респект, науку в массе. Итак, что я хотел вам показать. Это водородный газогенератор электролизного типа, способны разделить э, получаемые газы на составляющие, на водород и кислород. По отдельным магистралям из аппарата выделяется кислород и водород. Вот это у нас водород, а это у нас кислород. Я хочу продемонстрировать вам способ э, насыщение жидкости водородом в данном случае я буду использовать вот такой зеленый чай очень мне нравится очень вкусный чай а сейчас я покажу как можно его насытить водородом итак откроем Пробку. как мы видим чай натуральный поэтому он защищен защитной фольгой он закрыт защитной фольгой сейчас мы проделаем в этой фольге два отверстия одно для выхода водорода второе для того чтобы водород попадал внутрь бутылки мы не будем подавать водород под давлением. У нас будет водород пробулькиваться через толщу этого чая под собственным давлением. Что из этого получится, я не знаю, так как, еще раз говорю, я скептически отношусь к информации о том, что при помощи водорода можно излечиться от чего-либо. Ну, Идя на поводу у Мас, я хочу показать им то, что они хотят увидеть и так, как я говорил, проделаем два отверстия это отверстие у нас будет для выхода водорода а это отверстие для входа его, соответственно, необходимо расширить вот так и ставить вот что у нас получилось и в большое отверстие мы сейчас ставим а, трубочку силиконовую трубочку через которую водород будет подаваться а, в чай так вот у нас водород барбатируется. это видно по пузырькам поднимающимся а, через толщу чая ну и теперь давайте подожжем второе отверстие через которое Выходит барбатируемый водород. Бояться за то, что может что-то взорваться. Я думаю, не стоит, так как газогенератор, позволяющий получать водород и кислород, производит достаточно чистый водород. Соответственно, газ из бутылки без доступа кислорода гореть не может. Поэтому он способен гореть только, выйдя из бутылки. Ну что же, всем любителям потребления водорода в лечебных целях большой привет! Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, заходите почаще, и вы увидите еще много-много интересного. Всем пока!